Тут дверь открыта, тихо Я открыл. той да. стороны. Да. Нихуя звезда Ты въебал э. Ах. Убил? У, -у, -у, -у. Нет, нет, нет, нет. у меня кровотёк Да, он к машине побежал, да, да, камень, да, да, У да, да, да, да, да, да, стой, стой. да, да, да, да, да, да, да, где? Ты вдоль да, да, да, да, да, да, да, да, Стреляй, да, да, не да, да, да, да, да, да понял я я развернулся как-то пойми как и сейчас перекрыл жопы у меня враги на на дырке гараже где он точно я умер Время Я Время отходим Время отходим Отходи Я в цех В автобусе где-то бежал ко мне Он один? Я одного не вижу Вадим он один? Тихо Нет, и двое наверное В залез Ты? Да Вадика там раз... А, убили его так ты шо, побил, или да, что твоих да. убил да, да, да. Вот это да. Вот это да, блядь. Пиз... Еще один. Бруток, скотина. Я в <дом> <р Tactics> за за... а У меня тоже есть гранаты, на... На, жусь. жуйсь. Свою не отдам. Около меня. Не я. Это я, сенька, Не я. Бежит, бежит, бежит. Сыка. Современно. Ронат туда, Саня, не отходи не в автобус, Саня. Я... Ой. Нет. По ногам стреляй, надо, не знаю. Я... Отходи, да, отходи. Он, он ушел к тебе с другой дверь. Другая дверь. Он меня убил. Салфул, бл... А, это дарб. А я пытаюсь автомат выставить. Я под стекляшкой под лестницей. Видеть мой глаз? Это я. Он сейчас будет сидеть там, пока не постареет. Второй этаж вроде. Да столько гранат было. <связывая> Повоевали. Он на первом этаже сидит. А труп Санька возле комнаты... Не, не комнаты, а где медицинская вот эта стоит. Сейчас я от забора попробую пострелить. А, мне кажется, он на втором ходит. Хуя, бля, кто? А, это ты, Блядь, бля, или ты я? Я... Бля, я думал, ты на том входе вообще. Пиздец, внутри же ты говорю, бля, а. Для медицины. Наша. Тыц, тыц, пип, пип, тыц, пип. Пиздец, спасибо, шлем у нас. Там, в туалете, смотрел? Не-не, вот там, в туалете Видал? Видал? Он меня точно так же, видите, на просто одним таком снимал Сюда дай слик, спасибо Слева. Кто на контейнерах? Контейнера слева. Понятно. Двое. Убит? Нет. Трое, трое. Вот одного брал. Трое. А двое справа. Бил одного. Один представляет. А, вот Привет, я. я Николя. Сколько их? Пацаны, прикройте мне пиз... Я подпишу, а а друзья. Да. гранату. С левой стороны. Он на выстрелы идет, осторожно. Он возле забора, возле забора, слева. Ага. Тянул гранату ему. Бил? Бил хороший. Смотрите аккуратнее свои, не перепутайте с этим дебилом. Отдаем Defender. Паку второго уровня. Ага. Гранат нету, дефик фулоу, иди забирай. Давайте. давайте. пожалуйста, медному. этот вайм они все выжили. Ага. Нет, нет, нет. Есть? Yeah. Там. Да. Убили, убили, убили Живые? Да, Все? да Я смотрю кто-то вышел <с на картах Какой у нас филюш пошел Помогите, давайте сюда подтягивайтесь Вон он, на дырке он Саня, а? нормально? Ничего не давать. Что вы контролите? Я смотрю цистерны, смотрю вход сообщак в ремянке. Убили, да? А? На скелете. Я его единственное убил. Убил, убил, убил. А СМИ Хилиш. кто стрелял? Он, наверное. Че с Не хотел до Я без живота, мне надо хилиться. Бомж какой-то. Спасибо за камтаки. Описание. Вот кто? СР. Нет, с чего? Ты что-то цех обижал только Нет, Наши есть филигримы Нет, нет, нет. Наших нету. Гасил, Гляси, гасил. Я под лестницей лежу. Саню решил полутать под лестницей, меня чуть не разъебли. А это кто был? Красивый? Очень. Вообще просто Я хоть вообще вовремя сказал. Да. Да, Я думал, что свои пришли, но я, собственно, не ждал, не стал спрашивать, я просто начал ебать. А где? я двоих убил? Да, кто-то умер после этого. Скелет. Брат? Граната была, охотная. А ты где, Марсель? Я на квадрате. Я одного услышал. Вижу второго. Где? Вы... Второй этаж цеха есть. Так. А, вижу, цеха. Вижу, вижу. Убил, убил. Вадим, ну ты меня тоже уже заебал, кстати. Мне У меня гранаты летят уже. Они, сзывали, они дерево. Где? К дереву. по дереву. А дерево. возле туалета в которой? Да, иду да. Я иду к тебе, Вадим! Из всего разнообразия людей, брат, на этой карте. Я упал пистолетчиком, блядь. Всё, в том, где? Эй, блядь, он сидит где лестница. В цеху? Да. Патроны? Ммм, mm, понятно, почему сидит. Дадушка. Вадим, я на скелете. Что делаем, Вадимка? Ну что знаю. Ну давай. <служдая> Обколимся, да пойдем. <сосить> так. And what we have to do блять, about this fucking rat? Вижу. На втором ты, Вадим? <сувствую> нет, нет. Ой, нака. Б... Не-не, походи, погоди, я мушкару откидаю. Пойдем. Подожди секундочку. Где ты, Вадим? Я на трупе мешка. А я. А, о. Что то рядом, блядь. Но что-то они рядом. А где? На синюра. А, на си. А -а -а. Угу. Да ну нахуй. Это не Опять? Блядь. Пойду я.. Я могу прокинуть ему гранату. Я кинул дополнительно. Аккуратнее. Перекинул. Я захожу. Я тоже. Без меня не идти. А вот тут труп. Два. Стой, стой, Вадим! Че? Этот чувак умер. Как? Ну вот он валяется, он умер. Он. Он просто... Смотри, что он умер.